начался. А вот и финал. Best of 5, дорогие мои друзья. Команда княжества против Silence Сегодня начинается все это дело на мостах. Конечно же, удачи командам, приятного просмотра зрителям. И огромный респект организатору Ане за э, данный ивент. И, конечно же, естественно, за то, что меня пригласила его прокомментировать. Тоже ей отдельный... Отдельная, большущая, огромнейшая, я бы даже сказал спасибо Тем временем уже установлена бомба В атаке у нас начинает команда Silence. И атака, надо понимать, у них в принципе получается ну неплохой да. Вроде бы удалось дойти, поставить бомбу И даже какие-то перестрелки в целом выигрываются Это даже не какие-то, а большая их часть Мартовский Зайка забрал двух соперников Но это, к сожалению, единственное, что сумел сделать Мартовский Зайка и Апофеоз еще там один килл успел оформить Все остальные, к сожалению, зашланговали А все остальные, кстати, давайте По составам Мартовский зайка, Апофеоз, Белорусик, Кернайс И Нейманс за команду Княжества, Лявик, Нефилим, Тейланс Лэмберт и Тигр в тайге За команду Сайланс, разумеется Апофеоз, Минус, Нефилим, Тейланс Тигр и Лявик Три фрага от игроков атаки, Раунд, лявик. Выигрыш. Вы смотрите, Команда какой. Врага. Не останавливается ни на секунду. Спрей и там по барабану, кто на самом деле попадает под пули, да, как вы могли сейчас Раунд заметить. Начался. Попали и одни, попали и другие. И убил тиммейта, и убил соперника. Но в целом главное победить в раунде, насколько я, в общем-то, понимаю суть происходящего. И главное, как бы, что победа в раунде все-таки была достигнута. Да, конечно, тимкилл на это никак не повлиял бы, в общем-то. Потому что соперник был всего-навсего один. Ну что, уже сразу потасовка в э, точке. Именуемые двоечка. И мартовский зайка разносит кабинеты направо и налево. Я даже сбился со счета, сколько людей он там успел убить. Но Тейландс остался в гордом одиночестве. Со снайперской винтовкой. И снова мартовский зайка. То ли пятерых он там завалил, то ли четверых. Ну, короче, основной костяк э, вражеской команды сбрил именно он. И. Это как бы то самое, о чем, в общем-то, и говорилось ранее, что сегодня у нас будет дуэль, так сказать, мартовского Зайки и Нефилима. Конечно же, Нефилим будет сегодня пытаться тащить свою команду. Кстати, по медикам, медиков у нас два у Сайланс и один медик у команды Княжества, два штурмовика у Княжества, один Silence. И также есть еще, конечно же, снайпер и инженер с одной стороны. И с другой стороны э, снайпер-инженер. В общем, все то же самое, только по штурмовикам и медикам немножко у ребят. Разногласия! Та -та -ра -та -та -та! Ну, это же должен был быть минус, но минуса, к сожалению, не получилось. Бомба по-прежнему еще гуляет, не понимая, куда бы лучше ей все-таки выйти. Однако под единичку бомба уходит, э, ну... Как-то, я бы, конечно, сказал, уверенно Уходит, но почему нет рядом Никакого прикрытия? Пожалуйста, первые Контакты визуальные уже произошли И здесь как-то Лявику на самом деле Уже одному-то не повоевать Нужны тиммейты, тиммейты подтягиваются С небольшим запозданием, благо время Позволяет действовать не так уж и быстро Тейланс забирает мартовского зайку Тейланс и... Что? Что? Какой прием! Какой прием и какое завершение этого приема Не самое, надо признать качественная и хорошая, однако Апофеоз остается в живых и все-таки поднимает самого ценного, наверное, и самого важного игрока. Это Мартовский Зайка. Ну, как, вот, как по мне, ни в коем случае не хочу принизить достоинство каких-то других игроков, но глобально ситуация равная 2 в 2, и вот скорее всего Апофеозу больше никого не поднять, поэтому оборона, я думаю, в таком числе и останется! Лэмберт! Перестреливает Апофеоза Мартовский, Зайка забирает Тейланса, 1 на 1 с Лембертом. Ситуация очень непростая. 7 секунд до конца раунда, время практически не остается. Попытка поставить бомбу на морозе. не соперника, Девай, и Лэмберт попадает дорогие, в голову убили, Мартовскому Зайке. Что опять происходит? Черт возьми, дорогие друзья, на соплях абсолютно выигрывается раунд команды Сайленс. Можно было бы, конечно, сказать, что по ошибке Мартовского Зайки, но, с другой стороны, конечно, он слышал, как ставится бомба, а учитывая тайминги, ему в любом случае надо было... Выходить и чекать соперника Хотя можно было и не чекать Можно было дать поставить бомбу И потом уже на 100% так сказать Забирать э, соперника Зная где он находится Какая хорошая флешечка Аж я по-моему даже немножко ослепать от нее Мартовский зайка минус лэмберт Все бойцы противника убиты. Даже Тора поперечислять убили. килы не дали Ай-яй-яй 3-2 ну что ж, смена сторон. Неплохая достаточно атакующая сторона для команды Silence В целом и э, княжество неплохо оборонялись, как мне кажется. Могли бы, наверное, конечно, и получше, но это опять-таки финал. И здесь соперник не даст просто так на расслабоне забирать какие-то раунды, какие-то перестрелки выигрывать, не прилагая особых усилий. Так что здесь борьба, и это нормально, дорогие друзья. Кернайс уже забежал в точку, пытается байтить соперников на звуки постановки бомбы. Байт, uh, кстати говоря, на молотов, в котором сгорает, между прочим, не он Справедливость, дорогие друзья, да? Вроде бы как заба забайтил Кернайса, а убили мартовского зайку И этот минус, кстати, очень хороший со стороны команды Сайленс. Кернайс nice. uh, добирает Лемберта, отдается под Тигра в тайге Тут же у нас уже начинается ревайвы, поднимается Лэмберт Лявик погибает, однако Нефилим добивает Нейманса И это 4-2 Пока что получается вот Раз, такая вот начался. весьма интересная история. Который... Не совсем ясно. Но нужно, конечно, полностью отсмотреть атакующую сторону от княжества. И уже тогда можно будет делать какие-то выводы. Ну, как минимум, по карте мосты я уж не говорю о том, что можно сделать какие-то выводы на весь матч. Но конкретно сейчас что-то может уже нарисоваться. Тем более, нарисовался минус от Тейланса. Правда, Нейманс и Белорусик дают парные размены, И по результату у нас получается ситуация 4 в 3. Но, опять же, с потенциальным подъемом игроков атаки и потенциальным подъемом Кернайса. Если вообще такое, да, все-таки происходит, потому что Апофеоз успел бежать, времени там хватало, куда полез Нейманс? Ну, с одной стороны, разведал ситуацию, да, понятно теперь, где находятся соперники, но какой ценой, дорогие друзья? Нефилим и Тейлонс по минусу, остается один только Белорусик, пытается сладить во все стороны и все-таки попадает бойцов. под Нефилима. А как мы уже в начале трансляции поняли с вами, Нефилим не прощает. Помнится, да? Как-то так говорили, да, что нефилим топовый и он сегодня у нас прощать никого не собирается Ну, конечно, это все шутейки, а может быть и не шутейки на самом-то деле Потому что в каждой шутке есть доля правды и никогда это нельзя забывать на единичку готовятся выходить игроки команды Княжества. Команда Silence, кстати, практически в полном составе готова к приему. Там еще и в спине потом будет играть игрок. И этим игроком будет кто? Правильно. Лявик. Хочу смотреть за Лявиком, потому что многообещающая позиция. Но ну, он что-то куда-то открывается... Да, совсем не в то русло. Ну, я понимаю, что ему по-другому здесь было и не сыграть. Но, конечно, было бы поинтереснее, может быть, открыться немножко позже. Мартовский зайка забирает тигра в тайге. И Тейландс остается в соло. Здесь, конечно, скорее всего, не выигрывается такое. Но а можно, можно попробовать. Можно попробовать. Тейландс раунд попробовал. Кайта. Не получилось. 5-3. Раунд начался. 8 раундов уже позади, дорогие друзья, это глобально так уж практически половина всего времени, которое можно сыграть, и, ну, я вижу борьбу Я не вижу отдачу в одну калитку, это не будут матчи типа формата 11-1, там, 11-2 и так далее Здесь 100% на каждой карте будет борьба, а учитывая, что их будет сегодня минимум 3, это, по-моему, достаточно хорошее завершение сегодняшнего дня ну что, ревайв, быстрый ревайв от Нефилима, и Нефилим, правда, ничего не успел сделать, мало того, что не заревайвал, так еще и сам погиб, но есть еще Тигр в таге, который попытается осуществить подъем, скорее всего, тиммейтов, если, конечно, такую возможность предоставят соперники, так как эта позиция проглядывается, и вот так, пожалуйста, Нейманс легко справляется с Лэмбертом Тейландс, забирает Нейманса, прошу прощения, Нефилим, был поднят и тут же убит, и, пожалуйста! Княжство забирает четвертый раунд Абсолютно на ровном месте Вот, на мой взгляд, абсолютно на ровном месте Потому что, э, как мне показалось Изначально Ну, больше, наверное, инициативой Обладали все-таки игроки команды Silence. тем не менее э, Ретейкнуть ничего не удается Размены гранатами Стандартная для начала практически Любого раунда а Здесь подлатали немножко мартовского зайку Конечно, нужно нужно пользоваться этими вещами. Как, как же без этого? И Лемберт хороший хедшот ставит мартовскому зайке. Но это опять же будет подъем в любом случае. И можно, да, можно понадеяться. И опять попадает... <с> Боже мой, опять попадает ему в голову. Ну, это прям уже какая-то трагедия. И не иначе мартовского зайка. Мартовский Зайка в этом раунде дважды получил по голове. А следом за ним еще и, кстати, белорусик жизни лишился. Мартовского подняли, Лявика тоже подняли, а Тейланс с Лявиком в результате после всех этих подъемов отправляются на отдых. Ситуация 4 в 3, где атака, кстати говоря, пока что все-таки находится в большинстве. Уже теперь 5 в 3, дорогие друзья. Есть Нефилим и есть Тигр. Они могли бы поднять Лявика и Тейланса при желании, на самом деле. Но посмотрите, где погибли игроки обороны. И вам сразу станет все понятно, что вот такие, как бы, тиммейты практически не поднимаются. Успевает поднять Лявика. О, боже мой. Но Лявика тут же убивает. В общем, очень красиво и аккуратно сейчас сыграл Тигр в тайге. Начинается перестрелка на двойке. Достаточно кровавая и жесткая. Пытается догнать своего соперника Лемберта, Все-таки... Догоняет и убивает апофеоза. Опять же, на тоненького, на тоненького, как мне кажется, этот раунд заканчивается. Ну что, что, дефать-то будем? <laughs> дефать будем или нет, господа? Господа, дефаем или нет? Хотят дефать. Какие вредные, какие вредные не хотят дефть. Но все-таки Ламберту отдается бомба, и счет в матче становится 6-4. Очередная смена сторон. Пока Сайланс, конечно, впереди А учитывая, что их атакующая сторона У них удалась несколько лучше Они, в общем-то, выиграли ее 3-2 Соперническую атакующую сторону Они точно так же выиграли Получается 3-2, да? Глобально пока проглядывается доминация От команды Silence, Может и не такая высокая, конечно, но Кстати, сейчас Едва ли не тимкил случился Потому что Тейланс готов был уже выстрелить В окно, белорусик! Подрывает Тейланс, и вот все у него в этом раунде не заладилось с самого начала Поднят э, Тейланс, Кернайс, Белорусик и Нейманс уже на лопатках Ну, какие-то, конечно, подъемы, скорее всего, ожидаются Ааа, не филим. Ну что, апофиос Снова апофиос нет К сожалению, вновь не получается Счет 7-4 а, атака, ну как я уже говорил, атака у команды Silence, наверное, это та сторона, за которую на карте мосты сильно боятся, как бы не придется, да? То есть, о, о, о, -о, -о как сильно летают пули-то во все стороны и снова Тейланс наступает на вражескую гранату. Что ж такое, под ноги совсем человек не смотрит? Нейманс трипл килл! Айдан Нейманс, Сайда ворвался, Лявика убивают <решили> и ни <что>? единого минуса, <решили> дорогие мои, ну разве что, конечно, там под конец Мартовский Зайка в Молотове сгорает, но ба барабану! Что я хочу раунд, сказать. Все глобально получается пока очень-очень удачно. Княжество выиграли раунд. Ну, бесспорно, я так скажу, да, здесь не было даже момента, за который можно было зацепиться. Ну что, перестрелки на дереве у нас, по всей видимости, да, будут происходить сейчас основные? Или же нет? Или же нет? Мартовский зайка. Хэдшотнул сейчас по... Оппоненту Тигр Тейлонс тоже погибает Нефилим отстреливает белорусика Нейманс минус Нефилим Снова лявик один остается Как-то вот сгладила я что ли команду Silence. Потому как я сказал что у них все чики-пики идет В атаке и они начали Сливать раунды Ну такое бывает глобально конечно не стоит расстраиваться Потому что это все таки матч И здесь в любом случае будет один победитель А один проигравший Безусловно но, конечно, я понимаю и э, знаю, что порой довольно обидно бывает некоторые моменты, конкретно некоторые моменты проигрывать. Ну, перестрелка Нейманса с э, Нефилимом сейчас могла произойти, но чертовски замечательный килл прилетает от Мартовского Зайка с его гранатой. Просто двоих сразу подрывает. о Нейманс, какая же грубая ошибка! Лявик успевает еще и поднять Тигра в тайге. Лэмберт минус и ответку от Нейманса. Прилетает также один килл. Кирнайс остается один против двоих. Замечает одного из соперников. Пытается настрелять ему по спине. И понимает, конечно же, что это будет розыгрыш единички. На единичку, в общем, нужно отправляться. Ну, а здесь, как бы будет ему а, контр а, выставлять себя, так Боба сказать, а, товарищ Тейланс. А, Тейланс все это дело прекрасно слышит, слышит приближающегося Не визави. Против, но минус достается убить. Лэмберту. Тай, и счет 8-6. По-прежнему, опять же, есть какая-то попытка. Все-таки держать на расстоянии команду княжества. Это я имею в виду попытка от команды Silence. Неплохая сторона для них Неплохая Но, в принципе, опять же Если сейчас будет 9-6 То они каждую половину, получается Заканчивают со счетом 3-2 И это как бы приведет к неминуемому поражению Команды княжества ничего, опять же, с этим уже не подпишешь. Лэмберт минус Нейманс Есть ли возможность поднять? Да, определенно, наверное, конечно, она есть Но нужны дымы Просто так без дымов не поднять И вот, да, Апофеоз отправился поднимать товарища по команде И прям там же остался 3-5 не нужно было, наверное, надо было дать тиммейту еще немножко полежать И, ну, либо уж не спасать его Либо просто сыграть в отдачу тиммейта И согласиться на численное неравенство, так скажем Ну, а бомба, конечно же, вышагивает себе победным шагом на единичку Где она и будет поставлена Если, конечно, дойдет, потому что игроки обороны уже стягиваются на удержание этой точки Вернее, удержать точку уже не получится Они стягиваются глобально, если на ретейк бомба Но устанулена. разницы, э, в общем, никакой нет ну что, бомба установлена, Белорусик последний, перестрелка сразу стремился. Божечки мои, с двумя, прошу прощения. Один из соперников оказался трупом, а я посчитал, что это живой человек. Ну, минус от Лэмберта, очередная смена сторон. И действительно, заметьте, первая сторона 3-2, вторая сторона 3-2, третья сторона 3-2. Заколдованный какой-то счет, по всей видимости. Но опять-таки повторюсь, что команда Silence по результату все время берет на один раунд больше. И теперь у них, поэтому, соответственно, отрыв на три матчпоинта. Команде княжества сейчас очень, ну просто очень важно выигрывать, ну, если даже не 5 раундов, то хотя бы четыре. Четыре — это минимум тот, который даст возможность еще какой-то борьбы. Отдача даже одного раунда уже может повлечь за собой поражение в первой карте. Пока же перестрелки, которые остаются на стороне... На стороне теперь уже на 100% остаются... Раунд, да, господи, дайте пойду. договорить. Перестрелки, которые остаются на стороне команды Сайленс. И в результате приводят их к победе на первой карте. Потенциально. Счет 10-6, дорогие мои. Разница уже теперь в 4 матч Но уже теперь не это самое главное. Самое главное сейчас то, что команде Сайленс остается взять до победы всего-навсего 1 матч. Раунд Всего лишь один раунд. И при этом тут как бы точка один у нас падает. Конкретно падает. Ретейк определенно будет. Филима наверное, все-таки поднимет Тигр в тайге. Хотя, учитывая позицию, в которой погиб Нефилим, скорее всего, поднимать его не будут. Ну, конкретно сейчас. Может быть, через 50 лет его и поднимут. Если он, конечно, еще живой останется. А, 3 в 4. Лявик. И Тейландс. В паре будут работать игроки. Тейланс со снайперской винтовкой Минус Беларусь Второй минус от него же. Тейланс и... Все. Здесь без минуса команду. и 10-7, дорогие мои. Дорогие мои, 10-7. Пока... Пока интрига держится. Но, Раунда повторюсь, начался. одна ошибка. И мосты уходят в актив команды Сайленс На двоечку направляются. И, кстати, команда Сайленс сейчас, конечно, капитально не угадывает с тем, куда... Направляются игроки команды княжества. Вылетает молотов. Кулк. что? Что делает Лявик? <смех> Я не понял. Но один минус от Лявика. Все-таки прилетает тигр. Тайгевлер врывается с двумя минусами с дробовика. Вот этот поворот. Двоих просто в подкате залетает. Пацарский на точку. Нефилим. Еще один минус. Но два фрага от матушкого зайки. И Нефилим подводит черту. Дорогие мои друзья. Под первой картой мосты остаются за командой Silence. Счет... 11-7, но это итоговый счет первой карты. Как вы понимаете, у команды княжества еще по-прежнему, естественно, есть возможность отыграться. И ни в коем случае не стоит говорить о том, что будет какое-то поражение, потому что этим поражением на данный момент, возможно, даже еще и не пахнет. Миллиарды раз были ситуации, когда одна команда выигрывает